Меня зовут Роман Мартыненков, я являюсь куратором рой клуба в городе Санкт-Петербург. И сегодня в гостях на моем канале Владимир Валерьевич Шумовский, инженер, разработчик различных новых инноваций, технологий. Сегодня мы поговорим о новом виде транспорта, о новом виде жилья для человека и разберемся же вообще, что такое человек, кто такой человек. Владимир? Благодарю. Начнем с технологий. На самом деле, многое из того, что мы сегодня видим в реальной жизни, к сожалению, не соответствует основным нашим требованиям. Требованиям экологии, требованиям жизни, именно жизни, дальнего выживания и так далее. Поэтому в свое время я задался вопросом, а как создать то, что могло бы решать наши реальные жизненно важные вопросы. И именно для решения жизненно важных вопросов последние двадцать, ну, можно сказать, пять лет были затрачены основные усилия. То есть это контекст решения жилищных вопросов, энергетических вопросов, агросистем. Ну и когда мы говорим о доме, естественно, мы говорим и о дороге к дому, о дороге к дому подразумевают, прежде всего, транспорт, логистику и все, что с этим связано. То есть, если мы говорим о продуктах, то продукты, естественно, где-то хранятся, продукты где-то надо рассортировать и так далее. Это все логистические центры. Поэтому было разработано множество различных технологий, систем на базе моносоты. Что же такое моносоты? Прежде всего, это решение простых Задач, когда мы одним гаечным плечом можем за несколько дней собрать себе дом. Но не те скворешники, извиняюсь, которые мы сегодня видим из ОСБ панелей, а именно дом комфортный, уникальный, который может выдерживать до минус 80 градусов, до плюс 80 градусов, который может быть выстроен на севере, на юге, в песках, в горах и так далее. Повторюсь, одним гаичным ключом. И важно, чтобы этот дом был оснащен всеми необходимыми опциями. Чтобы он мог плавать, чтобы он имел интеллектуальные системы. Ну и, конечно, чтобы он имел энергетическую составляющую. Да? То есть, чтобы он сам вырабатывал электроэнергию. Но и при этом, повторюсь, что это экотехнология, То есть, экологические системы, не наносящие вреда здоровью. Вот это очень важный аспект. Поэтому, когда были основные разработки в свое время сделаны по Маносоте, возникло очень много вопросов по материалу, материаловедению и всем, что с этим связано. При этом важно понимать, что технологии важно увязывать как единое целое. Исходя из этого, с 9 2010 года 2010 были разработаны уже некие концепты эко экопоселений на базе вот этих самых базовых технологий, которые позволяют создавать агродома, которые позволяют создавать агрокомплексы и так далее. То есть то, что дает автономию нашим экопоселениям, когда у нас есть возможность реально выстраивать всю цепочку экономическую цепочку экопоселения профессиональной направленности. То есть, с одной стороны, это поселение профессиональной направленности, но при этом автономия, полная, стопроцентная автономия. Автономия в энергетике, в продовольственной безопасности, в защищенности от наводнений, от ураганов и так, далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о решении жизненно важных вопросов, мы сразу же подразумеваем, что у нас есть жилье, которое легко можно восстановить. Жилье, которое живет именно, именно живет нашей жизнью, то есть нужно его утеплить, оно легко утепляется дополнительными элементами. Это конструктор. Mm -hmm. Нужно, например, дать дополнительную энергетику, дополнительные элементы вставили, у нас больше энергии. Нужно изменить конфигурацию, пожалуйста, можно достроить дом, ребенок вырос, хочет индивидуально жить, часть дома разобрал. Отдал детали, ребенок спокойно строит свой дом, продолжает свой род. Соответственно, то же самое в агросистемах, когда это унифицированные элементы, на базе которых можно выстроить некие пирамиды, пирамидальные строения с автономной энергетикой, с гидроаэропоникой и так далее, и так далее, со своими структураторами пространства, структураторами воды и так далее. И таким образом мы с вами выстраиваем... Мир будущего Мир, который мы хотим выстраивать Который именно нам Или нашему кругу близок Причем так как это все конструктор В одном поселении Это одна конфигурация В другом другая конфигурация Это профессиональное направление Это своя культура, свое развитие Свой, свой уровень То есть здесь мы говорим Еще и о образовании Образном образовании да? Образной культуре и эта культура, она взаимодополняема, то есть физическая культура, культура питания, культура общения и так далее, и так далее. Это все наша культура. Соответственно, вот при таком подходе мы имеем возможность создавать необходимые рычаги для собственного развития, для развития своего круга, своих соратников, своих детей и так далее. Вот это очень важный аспект. Поэтому, э, исходя из того, что были сделаны десятки изобретений, э, это не явилось, скажем так, неким пределом, неким потолком, а это э, стало ступенью для преобразования и объединения этих технологий в некие новые технологии создания эко-городов, эко-сообществ на базе вот этих самых конструктивов. То есть это так же, как одежда. То есть когда человек сам по себе э, живет своей жизнью, но ему нужны необходимые ресурсы, необходимые технологии для того, чтобы он был здоровым, для того, чтобы он имел возможность э, жить в суровых северных условиях, например, э, использовать там еще что-то и так далее. То есть очень важно, чтобы он имел возможность пользоваться теми рычагами и достижениями, которые дает наше сообщество. Поэтому человек, так же как одежда, дом, транспорт – это все рычаги, человек должен иметь возможность использовать эти рычаги во благо своего продвижения для реализации того, что ему необходимо. Поэтому были разработаны, повторюсь, такие технологии, как монософта, когда одним гаечным ключом можно собрать дом за считанные дни, когда есть технологии автоматической сборки домов, когда несколько роботов, несколько дронов могут собирать многоэтажные дома, одноэтажные дома, разбирать, да, реконструировать э, в результате каких-то катаклизмов, либо просто нужно быстро собрать. То есть за несколько недель можно собрать целое поселение из сотен, а то и тысяч домов. Именно на базе этих технологий. Это мировой тренд. Вопрос не только в том, что это мировой тренд развития передовых стран, а это прежде всего наш экономический ресурс, когда мы можем быстро, четко решить свои жизненно важные вопросы переселиться куда-то, где-то о своей территории, и так далее, и так далее. Причем со встроенными технологическими необходимыми моментами, да, встроенной техникой, своей энергетикой, и так далее, и так далее. Ну, нам, было, Слава, что за технология? На самом деле, это экологически чистая технология, это ветровые генераторы, но это не те вентиляторы, о которых мы обычно слышим. Это генераторы карусельного типа, но это системы, которые не только вырабатывают энергию, но и сохраняют. То есть мы говорим о том, прежде всего, что вопрос не в том, сколько я вырабатываю энергии, а сколько я сохраняю энергии и сколько я могу потом использовать. Если мы обращаем внимание на обычные аккумуляторы, мы понимаем, что аккумулятор долго не служит. Ну, 3-5 лет, дальше он уже садится. Во-вторых, да, технология утилизации этих аккумуляторов очень вредна экологически. Поэтому это большая проблема. И самое главное, аккумулятор долго держать энергию не сможет. То есть несколько дней, все. А если нам нужны месяц, годы, что нам тогда делать? И вот Для этого была создана технология, которая позволяет нам фактически на базе картриджей вырабатываемую энергии переводить некие вещества которые накапливаются в этих картриджах. И дальше эти картриджи можно использовать фактически для того, чтобы питать энергией квартиры, машины, катера и так, далее, и так далее. Таким образом, у нас есть возможность энергию накапливать и использовать ее тогда, когда нам необходимо. Самый главный момент, на самом деле, в том, что чем хуже погода, тем больше у нас энергии, в отличие от сегодняшней ситуации, когда обычные ветряки стопорятся и останавливаются именно тогда, когда сильный ветер или когда ветра нет. А смысл тогда? Нам нужна энергия, а ветра нет. И что мы делаем? Мы в наших энергетических комплексах используем вихревые потоки, грубо говоря, сквозняк. То есть, ветра вроде как нет. Но из-за разницы потенциалов, температур, мы имеем возможность создавать некие вихревые потоки. Это гениальное просто. Да, это природа. И надо использовать вот эти элементарные вещи, которые природа нам дает. И самое главное, мы ничего не вкладываем при этом. То есть это абсолютно эффективная, постоянная энергетика, которая вокруг нас. Нам не нужно топливо сжигать, нам вообще ничего не нужно. Мы используем то, что у нас есть под рукой. Ну и самое главное, что ветер, он есть всегда. Да. Вот. Второй момент. Ветрогенераторы могут быть летающие, могут быть водные. Ну, они уже будут не ветрогенераторы, а гетерогенераторы. Но суть от этого, в принципе, не меняется. Поэтому мы имеем возможность усиливать наши вот эти процессы, еще и благодаря разнице сред, разнице потенциалов, температур и так далее. И так далее. Поэтому эти вопросы, на самом деле, в отдельной теме мы обязательно раскроем более подробно, именно как опции Моносоты, да, опции дома для жизни. Поясню еще буквально пару моментов. Дело в том, что Моносота уникальна еще и тем, что она может не только реконструироваться, то есть увеличиваться в объеме, по высоте или по ширине, но также там свободная планировка, то есть Панели могут выставляться, ну, стены, да, внутренние стены и перегородки выставляться внутри э, на распорных элементах. Таким образом, мы можем э, столь же легко, как вот мы передвигаем мебель, точно так же мы легко можем просто передвигать стены. Таким образом, мы легко формируем то пространство, которое нам необходимо. Это особенно важно для хозяев. Вот. Это еще и важно для изменения семьи. Я имею в виду пополнение. Да? Mm -hmm. То есть молодая семья. Ну, пока одной-двух комнат хватит, кухня, все нормально. Появился ребенок, уже нужно какое-то дополнительное пространство. Появилась там собачка или еще что-то. Появилось какое-то хобби, там нужна инструментальная какая-то вот комната там, или еще что-то. Mm -hmm. Да, и все вот эти вот моменты. То есть человек меняется. А дом не меняется сегодня. Это неправильно. Человек растет, меняет одежду, а дом не меняется. Меняются времена года. Летом мы ходим в рубашках, зимой мы ходим в шубах или в утепленной одежде, а дом не меняется при этом. Это тоже неправильно. Вот эти все моменты учтены в моносоте, в самом конструктиве и в самом концепте. Важно, что базовый концепт, он под это заточен. То есть, неважно, будет это в этом году, через 10 лет, мы можем совершенствовать технологии, концепт под это заточен, в отличие от кирпичных, железобетонных и так далее, и так далее домов. Более того, наши дома практически не горят. Они не могут гореть, но по многим причинам, не буду сейчас на этом останавливаться, то есть, эти технологии тоже учтены. Поэтому наши дома могут стоять в горах, в песках, в лесах, ну, естественно, на болотах и так далее, и так далее. То есть, вот эти все моменты, они учтены изначально. Ну, и также разработана уникальная система, транспортная система Страуса. СТРАУС – это аббревиатура скоростная транспортная радиоуправляемая система, которая позволяет повысить эффективность перемещения грузов, людей и так далее, и так далее, фактически в 20 раз. То есть пробки исключены, загазованность исключена, скорость доставки ну, в разы быстрее. То есть из Петербурга в Москву мы можем добираться за 40 минут. Из любой точки в любую точку. Поэтому в принципе решается очень большое количество различных вопросов. Но один из важнейших вопросов транспортная система это индивидуальный транспорт. То есть она перевозит относительно немного, но в больших количествах. Почему это важно? Потому что я могу в этом случае заказывать продукты абсолютно свободно. То есть, например, я из Краснодара, из каких-то стран, или там, я не знаю, из Урала, могу заказывать определенные продукты или какие-то вещи. И мне в течение нескольких часов это будет доставлено. То есть вечером заказал, утром у меня здесь уже свеженькие огурчики, свеженькие помидорчики, там, или все, что я заказал. Прекрасно. Конечно. И самое главное, что от этого выигрывают и фермеры, и покупатели. Не хочу называть слово потребители. Да? Поэтому, когда человек э, заказывает что-то, он хочет получить свежий продукт. А следовательно, мы еще экономим на логистике. У нас нет вот этих вот промежуточных этапов, которые, во-первых, задерживают, во-вторых, старение продукта. В-третьих, естественно, половина продукта гниет или там бьется и так далее. И плюс к этому, в общем, вот эта экономика, она почти втрое дает удорожание или удешевление этого самого продукта. Поэтому, с одной стороны, я напрямую знаю, кто мне поставляет эти свежие продукты. Он меня не может обмануть. Два часа разницы всего. А с другой стороны, фермеру интересно, потому что его знают, и у него уже своя сети, да. меньшие клиенты, можно так их называть, да, да, то есть это уже свой круг, вот это и есть круг единения, когда наше разнообразие в профессиональной, в этической, в различных других сферах, она подчеркивает и усиливает наше взаимодействие. Главное, чтобы было все честно, без лжи, без подлога, без вот этих дополнительных ненужных функций. Это основа, основ. Как раз перемещаемся плавно к тому, кто же мы такие есть. Точно. На самом деле вопрос очень серьезный. Дело в том, что когда задаешь человеку вопрос о его статусе, многие теряются. Но ну, Одни говорят, ну я человек, замечательно, я бы хотел в этом не сомневаться. Но если подходить юридически, мы открываем ну, наш основной документ, назовем так, да, паспорт, и не видим ни одного слова. Где написано человек? Второй момент. Я задаю конкретный вопрос. Хорошо, вы являетесь человеком. Человек у вас не написано. Но вы же говорите, что это удостоверение личности. Где открываем паспорт, нет слова удостоверения, нет слова личности. Мы говорим, а вы какого рода будете? Национальность у вас какая? Открываем паспорт, опять ничего не видим. Вопрос, а что это за документ, в котором ничего нет? Нет конкретики, что я человек. Я задаю вопрос, хорошо, давайте возьмем паспорт пылесоса. Чем вы отличаетесь от пылесоса, господа? Вопрос возникает у многих, кто начинает разбираться. И самое главное, что картинка моя есть, у паспорта пылесоса тоже есть картинка. Номер есть, и здесь номер есть. Тут большими буквами, а тут маленькими. Пылесос еще и главнее мне оказывается. Но у меня-то приписка к полке, я же, оказывается, еще физическое лицо. А если я физическое лицо, то, извините, это судовой груз. Недееспособен. Да еще и недееспособный, абсолютно точно. Потому что по 18 пункту, который мы не заполняем, наши государственные органы выявляют нашу недееспособность при выдаче нам паспорта. То есть, если ты недееспособен, на тебе паспорт. А если дееспособен, ну тогда, извините. Но раз ты взял паспорт, значит ты не дееспособен. На то тебе и паспорт. В итоге человек трижды обманутый, не понимает откуда это берется. А берется-то с его рождения. Когда его мама выпускает на свет Божий, он, соответственно, выходит на этот свет и его быстренько забирают. И выдают маме бумажкой. Где написано актовая запись, свидетельство о рождении. А что такое актовая запись, простите? Актовая запись это не что иное, как акт сдачи, приемки товара. Все проходили, наверное. В итоге мы понимаем, что нас сдали как обычный груз, как обычный товар. Нас продали. Кому-то, а кому? Государству. И мы, соответственно, начинаем понимать, что государство оказывается наш опеком которому нас сдали. Но какой-то опекун вот непонятный, потому что он сходу возвращает нас, нашей маме. Ну, она-то нас берет уже не как ребенка своего, а как груз. Да. И в итоге она несет материальную ответственность за государственную собственность, а не за своего ребенка. Отсюда юминальная Полиция, которая приходит и говорит, ну-ка, давай, отчитайся, как ты тут с нашим товаром обращаешься. Она говорит, это мой ребенок. Как же, ты недееспособная, у тебя паспорт, ты сама сдала в рабство своего ребенка, да еще и заявляешь на него какие-то, на государственную собственность, заявляешь свои права. Да ты что? Она этого не понимает, а ей это не объясняют. Вот отсюда... Когда нам 14 лет, мы понимаем, о, она а тебе паспорт, ты тоже недееспособный, распишись. И мы по наивности говорим, да, мы недееспособны, мы вообще не понимаем, что происходит, давай мы распишемся. И мы расписываемся где, на какой странице, которая принадлежит вообще Российской Федерации написано, А мы расписались. Но какая тут дееспособность? В итоге... Ну, мягко выражаясь, полная шизофрения, То есть у человека даже не раздвоение, а расстроение личности. Потому что это не личность. Ему дают документ, говоря, что это удостоверение личности, а он понимает, что это не удостоверение личности. Причем там обрезанная физиономия. Просто обрезанная физиономия. Фотошопом сегодня владеют многие. Нарисовать можно все, что угодно. Подделать такие паспорта, тем более само государства, которое их выпускает, может количество. Мы говорим ну, о том, как оно все оформляется, с нарушением действующего законодательства, правильно? И печать. Конечно, конечно. Да. То есть красная печать, точнее даже не печать, а штампик, да. то есть он меньше, чем обычная печать. Открываем закон о паспорте. С большой буквы пишется паспорт. У нас все большие буквы. У нас есть какая-то фамилия. Какая фамилия? Фамилия слова family, это английское слово. Но в принципе, это перевод «семья». Когда я задаю «ваша семья», ну, мало какой человек э -э -э, в нормальном состоянии ответит на этот вопрос. Да? «Ваша семья». Ну да, «моя семья» и что? А на самом деле имеется в виду «ваша фамилия». «Наш род». А вот когда мы говорим «род», вот здесь-то получается вообще, то это имя моего рода. Это не моя фамилия. Это не фэмили, это не моя семья. Семья – это то, что у меня сейчас, вот. а род – это мои корни. Это совершенно разные понятия. И вот эта подмена понятий как раз-таки идет, чтобы у нас обрезать наши корни и оставить нас в плоскости. Не в объеме, а в плоскости. То есть, грубо говоря, из дерева оторвать от дерева один листик и сказать – вот это ты. Нет, ребята, вот все дерево – это все мое. И, соответственно, для чего это все делается? Прежде всего это делается для того, чтобы у человека отнять его собственность, отнять его корни и лишить его сознания, а соответственно и воли. И тогда он становится рабом, то есть он отдает добровольно не только своего ребенка во время подписания свидетельства о рождении, он отдает все, что принадлежит роду этого ребенка, все полностью. То есть, Земля, ресурсы, активы, все, что заработали и наработали его деды, прадеды и так далее, и так далее. Вот это все колоссальное количество его активов передается попечине, попечителю в виде государства. Оно получает вот эти миллиарды в пересчете на наши эти рубли, доллары и так далее. Да? И вот эти ресурсы пользуют как ей этому государству захочется и вот в 16-14 лет вот когда мы подписываемся под паспортом мы уже якобы в осознанном состоянии подтверждаем что мы передаем уже второй раз эти ресурсы и на них не претендуем вот что происходит и соответственно важно понимать а действительно мы дееспособны, если мы до такого извиняюсь, идиотизма дошли вот в чем проблема. То есть вот этот момент нужно понимать. Обязательно нужно понимать. Каждому. Интересная грамота у лежит на столе. В двух словах опять же. Ну вот это как раз таки ответ на то, какой можно вывод и выход из этой ситуации найти. То есть у нас разработаны личные, обережные, родовые грамоты. Они созданы для того, чтобы каждый человек имел возможность волеизъявить то, что он считает правильным. То, что он считает правильным в смысле не ложным. И, соответственно, человек должен обязательно понимать, а кто он, каков его статус. И он должен это выработать сам для себя. Самоосознать, конечно. В итоге... Он должен просто зафиксировать то, что он чувствует. Живой, неживой. Я, не я. Человек, мужчина или суверенный, еще кто-то. Но для этого нужно понимать, кто есть человек, кто есть мужчина, какой статус и что за этим стоит. Да? То есть мужской чин, что это за чин, таким образом его достигают. То есть это не просто так, если родился, значит вроде уже мужчина. Не таким образом соответственно суверен откуда значит суверенные права а какие права в этом надо разбираться это этому надо обучаться и это надо осознать вот тогда действительно душа начинает оживляться то есть человек уже наделенный неким вот этим вот потенциалом он начинает ощущать уже то что есть на самом деле на самом деле мы все это ощущаем вопрос в какой степени готовы мы это Изъявить, готовы мы это осознать или нет. И, соответственно, таким образом, первое, о чем мы говорим, это то, что мы являемся, ну, кто-то назовет себя человеком, кто-то назовет себя мужчиной, кто-то женщиной и так далее. Это уже отдельная тема того, что мы хотим проговорить. Да, то есть это у нас будет, ну, я надеюсь, отдельная какая-то встреча, на которой мы вот эти вот моменты будем проговаривать уже более подробно. Поэтому я пробегусь просто поверхностно, чтобы заявить вот именно как это должно быть и показать суть, да, саму логику. То есть когда человек проговаривает, что он живой мужчина, он должен проговаривать о том, что есть на самом деле. Живой я? Да, я живой. Где это написано? Вот, я написал. Я живой. Отлично. Если я мужчина, да, я себя считаю мужчиной. То есть, чем? То есть, защитник, да. Ну, скажем так, человек, да, да, то есть, со своей идеологией, со своими правами, со своей семьей и так далее, и так далее. Да? То есть, то, что мне близко и дорого. Соответственно, если я говорю о том, что э, речь идет о моей личности, то, соответственно, как я могу осветить свою личность, да, как я это вижу? И вот эти все базовые моменты важно проговаривать для того, чтобы они были зафиксированы вами для вас и для окружающих. То есть важно это проговорить, осознать, вот это и есть процесс осознания. Никогда вам выдали Бумажку, как обезьянки, а вы там где-то крестик поставили. Это не есть осознание. Это есть неосознание. Это вот как в больницу принимают, да, подпишись, да, человек там в полуобморке уже каком-то. Да, вот он и пошел. Вот это вот из этой области. Вот такого не должно быть. Поэтому здесь важно, чтобы человек, прежде всего, осознавший, кто он есть и что он делает, это Раз. Второе, если он говорит о том, что я живой мужчина, он должен показывать именно грамоту в полный рост. Нельзя обрезать лицо свой лик. То есть это неправильно. Если мы такие моменты с вами допускаем, то мы допускаем обрезание этой черномагической вообще вещи. Эти вещи допускать категорически нельзя. Да, мы можем, конечно, делать то же самое, что у нас на паспорте, но при этом четко прописывать, что это мой лик. И так далее, и так далее. Тут это отдельная тема, это отдельная образовательная программа у нас будет, возможно. И, соответственно, это не имеет никакого значения, если мы не проговариваем о базовых моментах своего свидетельства о рождении. О том, что мы рождены на этой земле. Мы обладаем правами по праву рождения, да, по праву крови. И как только мы это заявляем, ну, желательно, чтобы это было еще не только наше заявление, но и подтверждение свидетелей, желательно, чтобы это были родители, ну, или, по крайней мере, близкие люди, или хорошие друзья, знакомые и так далее. Ни один нотариус ничего против сказать не сможет. По той причине, что, да, есть два свидетеля, которые просто говорят, да, этот человек действительно он, удостоверяющий личность. И, соответственно, таким образом мы говорим о грамоте самостоятельности, да, о том, о грамоте дееспособности. Когда э, очень важно понимать, что мужчина, женщина должна быть прежде всего дееспособна, дееспособен, иначе вся вот эта грамота, ну, это такая легкая изобрения, которая, в принципе, не имеет под собой никакой основы, то есть это должно быть осознанно. А как мы можем доказать дееспособность? Но ну, прежде всего, грамота мастерства, мы должны четко проговаривать, что я умею, чего я достиг, какие у меня основные права, мысли что я понимаю, что есть некий завет рода, что я понимаю, куда я иду, зачем я иду, что я делаю, ради чего я пришел в этот мир. То есть у меня есть цели, задачи и осознанное какое-то решение по этому поводу. И, соответственно, как только мы это проговариваем, мы сразу же приходим к тому, что у нас есть осознание права, право по праву рождения. По праву крови и вот эти моменты очень важно продумать и осознать что если мы э, имеем права на землю э, права то что нам оставлено нашим родом по праву да и соответственно э, то что было создано нашими дедами прадедами и так далее то что было оставлено нашим кругом нашими предками вот эти все моменты обязательно нужно понимать что мы не просто за себя отвечаем мы отвечаем за те рода которые стоят за нами вот да. это важнейший момент мы обязательно эту тему раскроем более подробно в следующих роликах более детально углубимся в каждую из этих грамот также все технологии Владимира можно будет найти по ссылкам. Надеюсь, мы еще не один раз побеседуем на эти прекрасные темы, на эти новые технологии. А сегодня мы прощаемся. Благодарю, Владимир, за, все, за Очень интересно. Всех благ. Еще время.